Imaginez les meilleurs я стану ветром, далеким ветром тех дорог. Ты просто знай, живя под небом, Не зная горести и тревог, А я всю верю, а я всю жду, что позовешь, и я приду. Ведь я повсюду всегда ищу дорогу к сердцу твоему. Не говори. глаза Твои. Я стану светом, залью светом, чтобы освещать всегда твой путь. И где б ты не был, мечтой заветно, не дам тебе с пути свернуть. А ты живи, вдыхая нежно всю бесконечность наших снов. Ведь я повсюду, как будто в чудо Надеюсь на твою любовь Не говори «люблю», если не любишь Не говори «люблю», кого забуду? Скажут все глаза твои.